Ученые Казанского федерального университета оценили процесс течения пандемии коронавируса и составили свой прогноз о том, когда закончится режим самоизоляции в России. Очень часто обращались с вопросами знакомые о том, что, как бы спрашивали, когда закончится режим самоизоляции, когда вообще люди смогут выходить на улицу, когда будут послабление вот в этом режиме. Для того, чтобы простые, ну, обычные люди, они не, не знают вообще, как все дело происходит, и им хорошо было бы узнать о некой экспертной оценке. Потому что представление у людей бывают такие, что, может быть, это завтра отменят, может быть, послезавтра, а может быть, через неделю, да? Вот, и поэтому мы пытались как раз-таки на этот вопрос ответить, ну, более-менее строго. Более-менее строго, более-менее э, обоснованно, применяя хороший, серьезный математический аппарат. Анализ был составлен на основании посуточных данных на базе Яндекса по количеству заболевших по состоянию на 5 апреля. В своем исследовании ученые подбирали такую систему, для которой эпидемия началась гораздо раньше, чем в России, и которая протекает по тому же сценарию, что и у нас. Сидеть заключается в следующем. Посмотреть, как динамика развития эпидемии в России происходит, и на какой сценарий качественно она походит. Дело в том, что во многих странах, ну, в ряде стран, скажем, более корректно. Эпидемия она уже длится достаточно продолжительное время. Например, Китай, Япония, Италия та же самая, Испания, вот, другие страны. И поэтому можно было сравнить э, динамику нашей Европы тем, как это происходило в других странах. Характер, сам характер развития эпидемии очень напоминает то, что было в начальник, кстати, в Китая. Вот, собственно. И в итоге, когда мы все это дело обработали, то мы попытались сделать прогноз, Китаем, когда же ожидать насыщения, то есть когда прирост в числе заболевших будет замедляться. Вот здесь получился вот интервал. Интересовал прежде всего у нас оптимистичный сценарий. То есть, что будет происходить, если все будет развиваться ну, более-менее благоприятно. И в итоге самые такие благоприятные оценки показали, что спад эпидемии в России можно ожидать не раньше, чем вторая половина апреля. То есть число заболевших в России можно ожидать, что будет перестанет увеличиваться лишь ближе к концу апреля. Вторая половина и даже ближе к концу апреля. до вот это число апреля. Опять же повторюсь, оговорюсь, что это самый оптимистичный, самый вот, благоприятный сценарий. Важно отметить, что прогноз лишь вероятный, поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на протекание пандемии. Лилия Талипова, Универньюс.